Этот сырник, чтобы разбить. Этот сырник, чтобы грудные росли как у Шварца. Этот большой за ноги. Этот самый большой, чтобы спина росла широченная. Этот, чтобы плечи были как пушки. Ну, а этот с медом на сушку. Так, две минуты между подходами. Мне кажется, мы наберем. Так, по классике, после тренировки, по старой доброй традиции мы начинаем этот видос. Ребят, в прошлом видео про то, как я тренировался по программе Дэвида Уэйда вам очень сильно зашел. И вы начали меня спрашивать, по какой программе я тренировался до? Так вот, Алексей Шедер... Волком по его программе я тренировался один год. И так как я был подлежным учеником, конечно, мне сохранили все записи, дневники тренировок, как я прогрессировал, мои силовые показатели, что я кушал, как я тренировался и, конечно, все даже видеозаписи фрагменты в этом видео. Сколько мне удалось нарастить, какие плюсы и минусы есть в этой методике Алексея Шедер, и также как Алексей полел на меня и стоит ли вам попробовать эту программу или же я просто потратил время. Начинаем. Конечно, имя Алексея Шедори известно, наверное, всем, кто сталкивался с егоими тренировками и особенно натуральным бодибилдингом. Но давайте значит еще немного о нем если не ошибаюсь, ему сейчас 39 лет, родился в Беларуси, с самого детства ведет здоровый образ жизни и, конечно, тренироваться тоже начал рано. Постепенно, приезжая в города побольше, он прилично время жил в Минске, где и начал зарабатывать свою популярность в фитнес-пространстве. Могу сказать, что на данный момент его стаж личных тренировок уже больше, чем мне в принципе лет, поэтому на то время ему было что рассказать в своих видео. На YouTube он по-настоящему ворвался с видеопозирования, причем сначала на английском, сходу заявив, что собирается быть безумно сухущим, где озвучил пару своих правил сухости. На том видео он выглядел очень круто, и, конечно, первое правило – не использовать строиды, сразу вызвало жесткий резонанс, так как вначале, скорее всего, большинство посчитали его химиком. Вторым резонансным правило стало – не кушай больше 100 грамм углеводов в день. И третье – о том, что для мышечного роста нужно тренироваться в силовой манере на 5-6 повторов в базе, преимущественно делаю ее, но если вдруг вы решили сделать изоляцию, то не переступайте порог 8 повторов. На то время это, естественно, вступало в противоречии со многими советами, когда нужно есть дофига углеводов, чтобы набрать, поджиматься и чувствовать мышцы. Многоповторки, что нельзя быть таким сухим и сильным одновременно на постоянной ежедневной основе. То видео не набрало слишком много просмотров, однако следующее уже перевалило за полмиллиона, но уже на русском языке, где явно давались преимущественно именно натурального бодибилдинга. На этом канал получил свою базу аудитории для дальнейшего развития. Демонстрация сильных показателей в сухой форме, реально новые советы в питании, методиках, подборки спортпита, пропаганда здорового образа жизни и натурального тренинга сделали свое дело. Ролики начали набирать, розетки на его фоне стали легендарной и неотъемлемой частью почти каждого видео, что также сильно отличало его от многих ютуберов. Он просто садился, давал информацию без монтажа, без каких-либо эффектов, порой даже не заканчивал видео из-за аккумулятора на камере, но... Тоже это стало его своеобразной фишкой. Леха тренировался прилично много, чтобы увеличить энергозатраты и быстрее достичь максимальной сухости, параллельно показывая свои силовые рекорды. Особенно стритрифтинг, который в те времена был не особо популярен. Ахтунг, Алексей Шеда решил сесть на массу. Таким названием вышло его видео 4 года назад, когда он решил восстановить свои силы показатели и урезать объем нагрузок, параллельно продолжая сжигать жир. Именно в то время я искал новую программу тренировок и с нетерпением ждал выхода ролика с подробным разбором его программы. И вот наконец-то публикуется видео программы тренировок на массу для всех, где он не просто бесплатно поделился своей новой программой, но и расписал еще несколько планов для людей, которые также хотят набирать, но чуть с меньшим объемом нагрузки. Лично я подумал, что это точно мой шанс, приготовил тех самых сырников из видео, взял ручку, взял вот этот вот дневничок и начал записывать новую инфу по набору. Мне показалось, что его программы на 3 дня это слишком легко, а урезанная на 6 дней будет недостаточной, так что я взял его личный 6-дневный сплит. Ну да, я считал, что я очень жесткий. Сразу скажу, что с самого начала тренировок я тренировался огромным объемом по программам Арнольда Шварценеггера. Скорее всего, перетренировался, и поэтому даже новый 6-дневный план давал мне больше времени на восстановление. А сама программа давалась не слишком тяжело. Во всяком случае, точно легче, чем человека, который привык заниматься не так много. Все было готово. Я записал название программы. Вот, программа от Алексея. В свой дневничок это было 26 декабря 2018. 16 -го года. Программа представляет собой шестидневный сплит. Давайте пробежимся по упражнениям и моим силам на старте. Первый день. Понедельник. Тренируем грудные ноги и икры. Начинаем с жима лежа, 4 подхода по 5-8 повторений. Помните, да, вот этот диапазон. Мой рекорд на начало программы составлял 72,5 килограмма на 7 раз. Чтобы не терять время, на экране где-то вот, наверное, вы будете видеть саму программу, а я просто буду озвучивать свои силы в первом подходе для того, чтобы можно было четко следить мою прогрессию. Ну, и мне кажется, это будет интересно посмотреть. Жим ногами 190 на 15. Вообще в программе шли приседания, но дело в том, что на тот момент я боялся приседать, даже с грифом. Ну, знаете, 20 килограмм тоже могут знатно придавить, особенно, когда ты приседаешь с ними первый раз. А еще мне не хватало растяжки, еще я занимался без тренера и не мог нормально поставить себе технику из-за довольно длинных ног. Однако из-за того, что в моем курсфит-зале большими блинами можно было накинуть максимум 200 кг, но ну, вы знаете, да, вот эти блины, которые используют ну, почти все блогеры. Так что вскоре мне все-таки пришлось начать идти навстречу страху. После жим гантелей на наклонной скамье 18 кг 12 раз, а дальше изоляция на ноги и игры. Я делал подъем на носки в смити 50 кг на 20 повторов в первом подходе. Вторник, день плеч, пресса и я еще сделал предплечья, так как они были просто жутко отстающими. Ну да, вот если посмотреть на мои предплечья сейчас... Такое ощущение, что ничего не поменялось. А мою хватку как выдержал обычные подтяги на турнике. Зато сейчас, кстати, хват реально улучшился И я могу тянуть без лямок Ну, 210 я потянул без лямок Мой рекорд Упражнения чередовались Сначала средние дельты, затем задние После опять средние, пресс и опять задние Мои силовые вы можете также наблюдать на фото Среда День, который я очень сильно любил Потому что хотел стать как можно шире Раскачать здоровенную спину, как у Арни Подтягивался я плюс 10 кг на 10 раз в отказ Затем тяга в наклоне 30 кг на 6 Затем по программе шли икры Но почему-то на на тот момент я решил сделать вместо не гиперэкстензии и трапеции. Не знаю почему. Четверг. День трицепса и немного грудных. Помню, что тогда у меня очень сильно болели грудные, когда я только начинал программу. И вместо разводки и брусьев я делал обычное разгибание. И сидя, а грудные просто чуть размял, чтобы прогнать кровь. Французский жим выполнялся со штангой 25 килограмм на 7 раз. Разгибание на трицепс в блоке 30 по 6. Пятница. День становой или мертвой тяги. Немного спины, немного плеч, и изоляции плюс икры. Насколько я помню, этот день делался на стою мышечной группе в небольшом объеме. И самый веселый, друзья суббота. Ой, Это день бицепса, это день бан. А еще немного задних терпеций, но для меня это был день бицепса. В последних я поднимал 35 кг на 8 раз аж целых 35 килограмм, и заканчивал все это дело предплечьями. Неделя жесткой работы позади, в воскресенье полагался заслуженный отдых, один день по программе, а с понедельника у тебя появлялась новая попытка установить рекорд в жиме и, возможно, даже, наконец-таки, пожать сотку. Кстати, первую сотку я пожал на свой день рождения, это была такая небольшая моя цель, спустя аж целых 2 года тренировок, ну, это, к слову, о генетике. Теперь вы знаете программу, и пришло время подвести итоги. Давайте перевернем странички дневника и посмотрим, какие результаты я имел на конец данной программе, Собственно, какие какие результаты я получил, и стоит ли вам все-таки ее попробовать. Я занимался один год, за который успел не только хорошо спрогрессировать, но и травмироваться несколько раз зал из-за чего менял упражнение, восстановиться, опять травмироваться внизу, и, конечно, опять восстановиться. Итак, поехали. Пройдемся по основным упражнениям. Жим лежа. Был 72,5 на 7, я успел пожать сотку, заменив на штангу гантели на наклоны скамье по 36 кг, который я мог пожать на 6 раз. Жимлешевским хватом 70 на 6, что по сути неплохая прогрессия. Присед, как я говорил, я начинал с грифа и под конец дошел до 100 кг на 7 раз. Подтягивания были плюс 10 кг на 10 раз, стали плюс 40 кг на 6 раз. То есть по сути я прибавил в весе, также я накинул вес в подтягиваниях плюс 30 кг. Брусья я начинал без веса, после стали 40 на 9. Действительно реально крутая прогрессия, я считаю. Сгибания на бицепс были 35 на 8, потом начал делать строгие у стенки, в итоге 47,5 на 4. Становая тяга была 50 кг на 15, стала 125 на 4. Наверное, посилуем все, все-таки это основа, давайте перейдем к замерам тела, потому что замеры я тоже делал. На момент начала программы я весил 68-69 кг. После уже 76, то есть по сути я набрал аж целых где-то 7-8 килограмм, ну не сказать, что сухой мышечной массой, конечно, все-таки я рос и все остальное, но в общем 8 килограмм я набрал. Бицепс был 34,5, стал 37, и карножные как были 38, так и остались 38, хотя у меня есть подозрение, что как-то я их неправильно измерял, в общем не суть, окей. Бедро было 54, стало 57,5. Далее было 72, стало 75. А вот за предплечье мне реально стыдно. Они были 33, а стали 32,5. И, кстати, сейчас такое ощущение, что они остались 33. Возможно, я как-то неправильно, опять же, их мерил. Возможно, за время роста вытянуть руки, ну, кости, да, стали длиннее, что тоже логично. Но факт в таблицах есть факт. Вердикт. Несмотря на то, что на данный момент сам Алексей скорее всего уже не считает эту программу на массу, мне кажется, что я показал неплохой прогресс за год. Стоит ли вам попробовать? Так как программа рассчитана на 6 дней, у вас есть это свободное время. Сейчас я уверен, что существуют более продуктивные проги 100%. Например, если вы новичок, то я бы даже не стал тренироваться так часто и так разделять. Наоборот, я бы сделал ставку на full body и базовые движения где-то 3-4 раза в неделю. Возможно, бы разделил на верх-низ. Если вы уже продвинутый уровень, то та же самая шестидневная DUP, например, по которой я занимался и получил еще больше прогресс, сюда подойдет гораздо лучше. В любом случае, программа неплохая, но далеко не самая оптимальная вариант на сегодняшний день. Я рад, что тогда попробовал и получил свой результат, необходимую базу, чтобы двигаться дальше.